Молитва прощения. Ее желательно проговаривать себе и всем людям, на которых вы обижались, когда-либо и обижайтесь сейчас. Причем, чем больше обида, тем дольше следует читать прощения. Читать до тех пор, пока мысленно или наяву не сможете искренне обнять и простить обидчика. Итак. Даже если вам кажется, что вы на себя не обижаетесь, себе читать обязательно. С любовью и благодарностью я прощаю себя и принимаю себя такой, какая я есть. Я прошу у себя прощения за мысли, эмоции, поступки по отношению к себе. С любовью и благодарностью я прощаю себя. С любовью и благодарностью я прощаю маму, и принимаю ее такой, какая она есть. Я прошу у нее прощения за мысли, эмоции, поступки по отношению к ней. С любовью и благодарностью мама прощает меня. С любовью и благодарностью я прощаю папу и принимаю Его таким, какой он есть. Я прошу У него прощения за мысли, эмоции, поступки по отношению к Нему.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 С любовью и благодарностью я прощаю имя и принимаю его таким, какой он есть. Я прошу его прощения за мысли, эмоции, поступки по отношению к нему. С любовью и благодарностью имя прощает меня. Что такое злость и обита? Это и есть скрытые пожелания смерти тому, на кого ты разозлился или обиделся. Также и с другими разрушительными эмоциями и мыслями, гордыня, критика, недовольство, осуждение, презрение, неприязнь и еще очень разрушительные раздражения, досада, разочарование, чувство вины, а уж зависть, хвастовство, самокритика, осуждение себя, самобичевание и того хуже. Это просто убийство для вас. И страхи, тревога, беспокойство, тоска, уныние, депрессия тоже очень разрушительно. И, конечно, это обжорство, жадность, скупость, ложь, обман, лицемерие, ревность, лесть. У всех этих эмоций есть скрытые от людей цели. Разрушить человека, причем не только того, на кого они направлены, но и того, кто их производит. Поэтому они называются рассушительными. В этом одна из главных причин всех заболеваний человека. Любое осуждение и злость есть неприятие мира и скрытое пожелание смерти тому, кого ты осуждаешь и на кого сердишься. Поэтому, мои хорошие, очень важно отпускать эти эмоции. Если вы не знаете, как это все сделать, читайте молитву прощения по несколько раз в день. И если вам кажется, что надо пойти во что-то большее, у меня есть специальный марафон. Приходите ко мне, пишите. Я буду рада вам помочь. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк и напишите в комментариях «Я прощаю» и «Имя, кого прощаете». И, или напишите «С любовью, благодарностью, я прощаю себя» и «Имя человека, кого бы вы хотели простить». И «Имя человека, кого бы вы хотели простить».